С очком поймали на моторе, блять, андатру нахуй. Короче, покрутились. Кругов 10 вокруг ее. Здорово. Какая андатурочка хорошенькая. Блять. Ох, какая ты хорошенькая. О, блядь. Сегодня у нас второе. юля блядь, как бы ты не залезла туда. Она же может прокарабниться. Но она зацепилась, желаю еще. Понял. А их, кстати, вот так можно ловить вечерком, а потом продавать живых конечно кому-нибудь ну что ты рот раскрываешь посмотри на ее народ тоже... а, нахуй я бля, близко у меня уже камера увеличивается слышь ага. я прям вот рот не могу снять Кто такие, говорит, я вас назвал? звал. ними с за рот хватит, я буду пиздец. <свят> <Здорово>. <свят> Давай поцелуемся. <свят> она может по воздуху. Ты смотри, а у нее есть этот прыгнуть. Конечно есть. Ты что, думаешь, не прыгнет? <свят> а если бы мы ее водку выпустим, она на всех покусает? Она, блядь, будет кидаться, схвататься за ночь. <свят> да, блядь, а, а зацепился что-то. Дюпузи Мугоськоська. Мощь, мой, мощь, мой. Хочешь погладить ее? А ч страшно? На это не бойся, сзади погладить.